В России прошло очередное голосование по формированию главного законодательного органа власти Государственной Думы. Директор ЗАО «Совхоз» им. Ленина Павел Грудинин в ходе выборной кампании партии КПРФ проехал полстраны и по возвращению с полей политических на сельскохозяйственные с гордостью заметил, что дороги, проложенные среди совхозных полей, весьма хороши. Я по регионам проехал, таких дорог нет нигде. У нас в поле такая дорога, которая... Некоторые города областного значения не имеют. Что значит хозяйство образцово-показательное? Не только дорогами, социальной инфраструктурой может гордиться коллектив совхоза, но и умением выращивать достойный урожай, несмотря на любые сложные погодные условия. этот год очень неудачный с точки зрения производства овощей. Потому что сначала был холодная была весна, а потом засуха. В этом году урожай картофеля ниже обычного, но при этом показатели весьма высокие. Так картофель, конечно, своим урожаем не очень порадовало. Но его и не только у нас, его вообще нет. Там, где не было полива, а он у нас без полива. У нас просто не хватает и техники для полива картофеля. Все. Все внимание уделяем овощам, в такой экстремальной жару надо держать было овощи. Поэтому картофель практически у нас был без полива. Где-то один раз мы прошлись, по нему полили, но это в принципе ни о чем. Особенно сильно на такую жару отреагировал сорт В Причем я очень люблю этот сорт, это вот розовый картофель наш, очень вкусный. И... Он, конечно, дал поменьше урожая. Гала дала побольше. Но в среднем мы вышли где-то на 270 центеров. Конечно, если сейчас сказать кому-то где-то в области, скажет да ладно, Зоя Иванович, то хорошего урожая, успокойся. Но мы привыкли, чтобы у нас был 360, 370, 400, но, к сожалению, в этом году такого не получили, но убрали. Картофель убрали, тоже погода была хорошая, мы все убрали. Слава Богу, заложили на хранение. Павел Николаевич побывал на сортировке и закладке картофеля. Поговорил с начальником отдела полеводства Владимиром Зининым. цена должна подняться. Я тут в Саратове на рынок пришел, 40 рублей килограмм. А вчера... Что была за рабочая группа «Озерок», чтобы снизить цены на борщевой набор? Да пошли а они Деньги, гады, что а что там лук убирают, свеклу. Ее мало на кустушек, 6-8, а всегда был 12-14. А почему? А жара была, не завязалась. Мы же полили, успели. Так не полили бы этого не было бы. Этому шамони взяли две привалки, поставили на свеклу, на картошку полили. Я так понимаю, что в этом году урожая не будет. Теперь в Саратове они говорят, у нас все сгорело. А они где? А в Скользков тоже урожая нет? Урожай в совхозе имени Ленина собран еще не весь. Кроме картофеля и свеклы предстоит еще собрать морковь, капусту и яблоки. Следующая будет морковь. Вот морковь. Такая капризная дама из овощей. Моркови нужна влажность в воздухах. Высокая, тогда морковь получается хорошая, она себя прекрасно чувствует. А вот на сухой воздух она реагирует очень плохо. Поэтому где морковь хорошая получается? Это Голландия, Англия. Это вот страны, где получает хорошую морковь. А у нас в этом году, вы понимаете, была экстремальная засуха. И она, хоть мы ее поливали, почву поливали, а влажности воздуха не было. Она вот как замерла, стояла. Я думаю, господи, ну что-то, что дорогая, ну что тебе еще не хватает? конечно, сказать не можно, мы понимали, что ей не хватает влажности воздуха. И потом, вот сейчас, когда пошли дожди, и это, в общем-то, отразилось положительно на моркови. Она сейчас стоит зелененькая она еще вовсю растет. И поэтому мы дали ей возможность обычно порасти еще недели-две. Потому что обычно мы ее начинали убирать где-то 20 сентября. Сейчас мы начнем убирать где-то с 1 октября на морковь выйдем морковь, потом капусты, все, и морковь мы где-то должны собрать около 4 тысяч тонн, капуста где-то 5 половиной тысяч тонн. Надеюсь, что... Это плановые показатели, я надеюсь, что мы их выполним. Э -э еще у нас э сейчас вот после дождей э -э мы, наверное, выйдем на заготовку кукурузного силоса. У нас 233 гектара кукурузного силоса. Это, в общем-то, э -э немалая площадь. Вот, и кукуруза уже подошла. Скорее всего, мы уйдем на заготовку силоса и надеемся, что мы план для своих животноводов выполним по производству силоса. Это где-то 5,5 тысяч тонн. Вот, и с плана уйдем, как я уже сказала, морковь и капуста. Надеюсь, что не будет сильных морозов, ничего. И сильных ливней в октябре. Может быть, запоздалая... Бабе лето будет. Надеюсь, что все уберем. Работа кипит. Труженики сельского хозяйства трудятся без устали, зная, что в эту пору день год кормит. А мы с вами продолжим следить за успехами народного предприятия под руководством уважаемого всеми директора Павла Николаевича Крудинина. Здесь в совхозе знают цену земли рождающей и поэтому берегут ее от захвата и хищнической застройки. Пожелаем им успеха. С вами был ТВ «Совхоз». Не забудьте оставить комментарий, поставить лайк этому видео и поделиться им с друзьями. До скорых встреч. Работаем без выходных каждый день. Говорят, каждый день год кормят, да. И это правильно, потому что вот говорят, а вы что вы не можете взять? Вот агроном, вы не можете взять выходную. В частности, у меня спрашивают: вам что не дает? Да кто мне не дает? Сама не возьмешь потому что сегодня уберешь, завтра дождь или уже заморский на носу. И, конечно, из плодовых культур яблоки еще. У нас где-то в плане 350 тонн, я думаю, мы их уберем.